Добрый день, девушки! Приобрела себе сумочку в магазине. Очень шикарная, очень красивая, очень удобная, цены доступные, выбор просто супер, шикарный, обслуживание потрясающее. Буду ходить сюда еще и не один раз. У меня уже целая коллекция из этого магазина. Приходите и приобретайте, ждем вас!